Привет тебе, дружище, зритель с тобой. Снова смерч, это у нас World of Tanks. Катаем сегодня с тобой объекты 430У. Три арты, плохо дело. <свес> Три арты, плохо дело. Очень Баджер 430, ТВПшка, Проджета. Блин, а тайп объекта СТшка. Четыре тяжела всего. Итоги под пошли, но мы под пойдем. Я понимаю что там арта кидать будет, но надо тот фланг тоже держать. Сейчас ЛТМХ вот 13105 с той стороны. Блять не буду, вот отсюда посмотрю. Ну давай попробуем с объектом что-нибудь сделать. Кто-то в том, кусту он тварь. Закидываем туда бландом. А оно нас просветило там. Еще раз пробуем. Маху засвет есть. Да, в этом кусту сволочь. О, 277 я я пробил, получается, в темную. Не зря туда забросил плюху. Здравствуйте, ребята. Не, не пробреваем броню. Я стреляю голдой. Не Опять не пробил. Зеленым горит, а не пробиваю. <coughs> О, приехал. Можем вот отсюда по забросить. Не можем. Тоже не можем. ТСТЛТ туда идет. Чего мы со звуком с этого патча? Я вообще понятно. но звук порой тебе Так, тут больше никак, только так в наглую растерзать. Бобров. Ты еще падла, а заверел что ли? Нормально, пробиваем Так, 1500 Отлично Неплохой бой, только вот звук отваливается почему-то иногда Ч за хрень, не понимаю со звуком что-то не лады. Почека вижу. На, дорогой. Почек получит 2000 урона у нас. Еще. 2300 нормально бой неплохой риноцирон ты баджи. протоптали мы их тут просто нормальный такой боярский на 430 -м. пару каток так не знаю, давай, наверное, Лаврентия возьмем, на тяжике скатаемся на восьмерочке. Восьмерочки. О, танковый премиум, когда это мне прем дали. Так, ну и нормально налево сейчас поднимемся наверх и от горки будем отыгрывать больше никак здесь. Одна арта более менее страдала, вот такое не будет. Так, давай посмотрим, что у нас есть так. АМХ, Лева, Яга, Чафтури, АЕ6, 1, 50 TP Project и T26 и E5. Все звуки остальные нормальные, только музыка куда-то иногда отваливается появляться что за хрень так это что у нас из 22 до да? стволочка ты сволочь все таки выцелила барабашка меня нормально так надо вот на эту першана на ребята дайте ходу мне вниз сейчас я перемещусь Кто то мне тут наплюхали сразу есть Юдис пробивает сволочь бабах бубук здесь происходит конкретный а 4 ли приехал да и пытается нас выжить здесь смотри кача Ты меня пихаешь, идиот, кусок. Арта. Походу сейчас наши ливанут, ребята. куда то ушел походу да это вот здесь можно выходить еще шкоду или лаврентия да вон она шкода пропастина арта кидит со звуком я ни хрена понять не могу наушники все нормально а почему так-то держи на 300 ММКС осадили Охренеть Еще артап Прилепило больно Поломалось орудие. У меня здесь сливчик будет. Один победный, один сливной бой. больно тут нас кончать бедно а не сливной Еще за лайки что-то залагало все у меня понять не могу почему 96 106 fps а и звук лагает хрень какая-то Ну вот вышли кое-как. Неделю из, это, из игры выходил. что то не лады с танком сегодня. Все, дружище, понравился видос, подписывайся на канал, ставь лайк. С тобой был Смерч, до скорых встреч, пока.